на рыбалке два дня а рыба где там короче история такая сеть поставил рыбнадзор приехал и короче спиздили всю рыбу да. вот твоя сеть Слушай. она даже сухая она даже рыбой не пахнет да рыбы много да, да в речке конечно много только в сеть ничего не попало да да и рыбнадзор приехал, в сеть забрал. В сеть забрал, а это что тогда? Ну, он наджал, как типа комплексацию Сылал, типа. Что... Он забрал. Ну рыбнадзор забирается на сеть, дает другую сеть. Да? Да. Чистенькую, свеженькую, да? да. Тебе ничего не досталось. И все, что досталось, я от надзор за забрал. Угу. Безсовестный, да. Угу. Я почему я обессовестный? Врать, потому что у тебя я, уже тебя, нос как бля... у Пиноккио вырос. Как у Пиноккио, блядь, я дегрю и ловил рыбу. <р> Пешком шли домой двое суток, блядь. Не пили вообще не пили. Ниграма. Не а что меня уже шторит от запаха? ой Да я дегрю рыба, блядь, напилась. Рыба, напилась. А где она? Резодзор забрал, блядь, я тебе говорю ну, пьяную, рыбу? пьяную рыбу? Пьяную рыбу А что ж они забрал. пьяного мужа-то не забрали? Какого? Я отрезанный, ебаный, рот был, блядь Пока рыбу пьяную не забрали ну, А, и ты с горя напился? Ничего ну, не пил Ни грамма Пьяная в речке Мы А то, двое... что я траванул, не ты ли случайно? Мы, двое... Ей. Мы двое суток шли домой, блядь я... Ты, блядь, смотри на меня, блядь, ебаный Устал, в грязь упал и летит рыбназор тебя окунул. Двое суток шли домой. Рыба пьяная.